Вот, кто такой злой человек злой человек это тот который когда-то очень долго был добрым то есть он очень долго сдерживался и всех прощал принимал соглашался и потом получается вот его вот этот вот внутренний резерв закончился и он уже стал таким психованным и стал злым да и еще так слегка может быть стал еще обиженным такой да типа вот, жизнь несправедлива, и я там этому помог, а он меня киданул. Да, ну, то есть он что-то что игнорировал, что-то терпел и так далее. Вот. А добрый человек ⁇ это тот, который не делает то, что ему не хочется. Если в отношении его границы нарушают, он людей этих как бы останавливает и из своего окружения так уводит подальше. То есть легко быть добрым, если не накипело, не наболело. Вот, я думаю, что э, каждая из вас когда-то ездила, может быть, куда-то отдыхать, путешествовать да, в какую-нибудь, например, теплую страну, где там много энергии, много солнца, там, еда там вкусная, какие-то впечатления. И вы какой-то период становились более мягкой и менее раздражительной. Почему? Потому что вы э, себя расширили, вы расширили свое как бы, энергополе. Соответственно, вот за счет этого расширения вы смогли больше сконтонировать, чем обычно. И, вам, и это вас не напрягало. И наоборот, если вы уставшие, ваше энергополе оно уменьшается, уменьшается, уменьшается, уменьшается. Становится таким, даже, даже меньше, чем физическое тело. Ну и соответственно любое э, в вашу сторону, скажем так, выпад, вот, будет восприниматься болезненно, потому что вам некуда его уложить. как бы. Малейшее, и вы сразу взрываетесь, потому что и так уже как бы, давление наболело. Поэтому отдыхайте и периодически выражайте негативные эмоции. То есть чуть-чуть это сразу сказали, и В Бережная форма.